Первые впечатления о «Железная собака». Очень качественно собран, добросовестно. производителем ставлю оценку 5. Все устраивает. Классный аппарат. Заводится, как говорится, с полпинка. Вячеславу огромное спасибо за долгожданного коня.